Добрый день. Сегодня мы на вебинаре поговорим о email-маркетинге, а именно о сборе базы подписчиков. Я попрошу изначально представиться. Давайте напишем, кто вы в профессиональном плане, чем занимаетесь, и давайте напишем число. Какова база контактов у вас сейчас есть? Ноль это тоже цифра. Возможно, это. Если у вас еще нет базы, этот вебинар будет еще для вас полезнее. Поэтому, пожалуйста, напишите, кто вы по профессии, чем занимаетесь и размер вашей базы, пожалуйста. Дабы у нас был интерактив, я понимал, кто он сейчас, слушатели вебинара. Аналитик 500+, Оля. Хорошо, копирайтер 0%. Тоже это хорошо. Я вижу маркетолог 120 наработанных, 30 собранных, 3000. Вижу также рекламное агентство 1000. Также компания, у кого пока еще нет. Продажи тренингов 500. Новые. Хорошо, ребята, я понял, это отлично. На самом деле у нас... Вебинар я подготовил с тем, чтобы как и для новичков была полезная информация, так и для людей, которые уже занимаются email-маркетингом и сбором базы контактов. И я думаю, для них этот вебинар будет полезен систематизации знаний и также какими-то новыми подходами в сборе базы. Итак, начинаем. Напоминаю, что зовут меня Раисей Александр. Это проект e-почта. Почему email-маркетинг? Я хочу краткое вступление с тем, чтобы объяснить, почему email-маркетинг сейчас актуален, почему его надо использовать. Для этого у меня есть небольшая схема, где я кратко проанализировал... Ну, Это не то, чтобы мое изобретение, но я разделил на этапы развития маркетинга на постсоветском пространстве как, как это можно описать первое 90 это дефицит где пользователи у нас спрашивают где найти товар это главный вопрос этого периода и целевая аудитория тут практически все кто может теоретически купить товар дальше двухтысячные у нас это рациональный выбор тут у нас пользователь потребитель задает вопрос что рационально лучше по вкусу цвету ощущениям и тут уже целевая аудитория это группы потребителей сегменты потребителей и в 2010 в принципе сейчас потребитель задает вопрос что сделает меня классным грубо говоря и сейчас целевая аудитория товаров услуг всего чего угодно это становится индивидуальность личность и можно сказать что сейчас это эпоха персонализации когда мы непосредственно должны влиять на конкретного человека с конкретными потребностями, ценностями и доносить информацию конкретно ему. Поэтому в эпоху персонализации e-mail маркетинг как таковой это то, что действительно дает большую эффективность и дает возможность прямого контакта. Также Yes. Как определить, зачем нам e маркетинг? e маркетинг нам нужен, если мы хотим проинформировать о товарах и услугах, если мы хотим формировать имидж, эффективно коммуницировать с нашими потенциальными потребителями. Также это формирование лояльности, доверия, дополнительные продажи и повторные покупки очень хорошие. Email маркетинг очень хороший дает результат с, тем, с теми потребителями, которые уже являются нашими клиентами и повторные покупки это один из самых эффективных способов организовать повторные покупки и преимущество email маркетинга как такового это прямой контакт о котором я уже говорил высокий показатель ROI то есть мы влаживаем довольно небольшие деньги, получаем хорошие проверенные результаты. То есть мы можем контролировать в e маркетинге каждый этап этого инструмента и отслеживать эффективность на всех этапах. Также email маркетинг просто в использовании и низкая стоимость, как я уже говорил чтобы начать нам использовать email маркетинг. Дальше, если кратко описать этапы email маркетинга, мы собираем базу, делаем рассылку по этой базе контактов, и потом аналитикой мы отслеживаем эффективность, корректируем какие-то свои рассылки и видим результат. Если просто в двух словах, то так мы можем описать этапы email-маркетинга. И потому перейдем непосредственно к нашей теме. Это сбор базы. Это одно из самых главных элементов в email-маркетинге. От того, какая у нас база, кто люди, которые у нас в базе, и, в частности, в большей мере зависит эффективность нашего, нашей деятельности, нашего e маркетинга. Для начала я на каждом своем докладе вебинаре рассказываю то, как собирать базу, и главный вопрос — то, как не стоит собирать базу. Как не стоит собирать базу — это не покупайте базу. Я говорю это практически каждый раз, когда встречаюсь и с коллегами, и с клиентами, и с потребителями, не покупайте базу, потому что это в первую очередь больше создаст отторжение к вашему продукту и услуге, чем принесет результат. В покупаемой базы очень слабая, очень слабая эффективность конверсия, и потому не делайте этого, не покупайте базы клиентов, контактов, которые, которые о вас не знают и не подписывались на вас. Если кратко написать, в чем же разница между email-маркетингом и спамом, надо понимать, что это все-таки разные вещи. Спам у нас приходит без разрешения, email-маркетинг, это приходит подписчикам, то есть, тот адресат, кому вы присылаете свое письмо, должен понимать и осознанно отдать вам контакт, чтобы потом ожидать, что вы пришлете ему письмо, и должен быть заинтересован. И также спам — это ситуативная атака на пользователя, в основном это с целью продать здесь и сейчас. e — это стратегия коммуникации, которая предусматривает постепенное информирование и коммуникацию с потребителем и в конечном итоге также продает. Спам это в основном неинтересно, потому как получатель письма не подписывался, не знал о том, что ему пришлют письмо. e маркетинг это то, что потребителю надо, это то, в чем он заинтересован, осознанно оставил свой контакт. И в итоге спам это приносит только раздражение, email-маркетинг формирует лояльность и, соответственно, приносит вам продажи и результат. Хорошо, если мы определились, что делать не стоит, давайте перейдем к главному вопросу, это как собирать базу. Я разделил инструменты, методы сбора базы на две, на две подтемы, это онлайн инструменты сбора базы и сбора базы и офлайн. Перейдем непосредственно к первому, к первой подтеме, как собирать базу онлайн. Конечно же, так как email маркетинг это часть интернет маркетинга, то онлайн это и логичный и более эффективный способ собирать контакты. Тут мы главное, что мы должны сделать, это ловить потенциальных покупателей формой подписки, страничкой подписки на сайте. Непосредственно мы дальше конкретнее немножко разберем. Также это social медиа, которые также нам помогают собирать контакты. Это SEO-контекстная реклама, баннерная реклама, видеореклама, вирусная реклама и креатив, который помогает нам организовать трафик на тот же сайт. И также мы должны ловить там потенциальных потребителей, и оставлять, чтобы эти потребители оставляли нам свои контакты. Как это выглядит визуально? Предлагаю вот такую приблизительно схему, как вообще осуществляется сбор базы онлайн. То есть э, э, с помощью разных инструментов интернета мы приводим человека на сайт э, и э, человек должен оставить свой контакт, потому что э, в действительности э, очень мало людей приходят и первый раз сразу совершают покупку, мы должны это понимать, э, потому мы с всеми способами доступными привлекаем потенциальных потребителей которые оставляют нам свои контакты которые мы вносим в базе и я я вижу вопросы дальше мы разберем по каждому моменту как как это все осуществляется вот даже прямо сейчас и приступим как вообще эта схема работает Значит, смотрите, как я уже говорил, на сайт абсолютное большинство посетителей уходят с сайта ни с чем. Они в основном с разных источников, с трафика приходят на ваш сайт, возможно, даже смотрят на ваши товары, услуги, но в основном уходят ни с чем. Если у кого-то есть налаженный бизнес, скажите, пожалуйста, сколько с трафика людей какая конверсия у вас в покупке возможно ну, то есть у вас есть такая информация если вы отслеживаете сколько посетителей совершают покупки на вашем сайте в процентном соотношении какая конверсия в покупке трафика в покупке если у кого-то есть информация напишите просто мы с опыта тоже имеем цифры, и они не очень, так сказать, затрудняются да, написать. Да, то есть действительно, мне написали, да, именно 1-3%, приблизительно такие данные это абсолютное большинство бизнеса имеет, 1-3% потребители которые заходят на ваш сайт совершают покупки и потому то есть мы видим что это 97 до 99 процентов вообще людей которые заходят на ваш сайт уходят оттуда ни с чем и потому для нас задача есть чтобы люди не уходили ни с чем подписывать на сайт на сайте то есть Человек должен оставить свой контакт, и дальше мы должны осуществлять коммуникацию, для того чтобы в конечном итоге ему продать свой товар, услугу. Как это осуществлять? Это могут быть разнообразные интересная информация, которую вы можете предоставить для потенциального покупателя. Это могут быть обучение, консультации, акции, скидки, решение проблем потребителя, шаром какие-то, то есть подарки, также креатив, то есть в зависимости от того, какой бизнес у вас есть, вы можете разными подходами привлекать контакты потенциальных потребителей. Рассмотрим, как это выглядит на примерах. Например, вот чудесный сайт который вообще сконцентрирован на том, чтобы ловить контакты тех людей, которые заходят сюда. Мы видим кнопку «Заморозить цену на 2014 год». То есть на самой главной странице сайта мы можем агитировать людей, которые интересуются и, возможно, в будущем планируют покупать товар, который представлен на сайте. Мы предлагаем им заморозить цену и дальше человек, который нажимает «заморозить цену», оставляет свой контакт, мы дальше с ним продолжаем общение, то есть напоминаем, что цены для него весь 2014 год действуют одни и те же, не повышаются, Тем таким образом мы можем дальше письмами, Напоминать о, том, что, о нашем сайте, о, о возможности уникальной за, за ту же цену купить этот товар. Как пример, по-моему, неплохо. Дальше. Ну, это немножко в сфере услуг. Такой вот пример. Мы видим, что есть такая, такая лимонка. Я сейчас попробую его нарис, обрисовать. Вы видите... Фреш-бонус – это как на главной странице пользователям предлагается получить какой-то бонус, подарок, уникальные условия. Человек также нажимает на «Получить бонус» и оставляет свой контакт за какую-то информацию, подарки и тому подобное. Это как элементы подраздела сайта, может быть. Соответственно, человек по фреш-бонусу попадает на так называемую лендинг-пейдж, страничку приземления, где у него непосредственно и берут контакты. Дальше идем. Страница подписки. То есть это самая банальная и самая, в принципе, распространенная вид сбора контактов. Мы можем разместить такую форму подписки у себя на странице. Видите, слева первый вариант, это самый банальный. Я бы не советовал просто вставлять подписка на рассылку. Ну зачем? Никто не хочет просто получать рассылку. Все хотят что-то интересное, что-то нужное, что-то классное, которое бы заинтересовало его. И просто предлагать ну, подписка на рассылку, это как-то ну, очень банально и неэффективно. Предложите что-нибудь, что например, в правом варианте тут предлагают секретную стратегию развития бизнеса. Да? Посерединке вариант предлагает быть в курсе, получать актуальную информацию, то есть статьи на почту. То есть не предлагайте просто подписку, и, и ни в коем случае не предлагайте, там, будьте в нашей базе, там, подписчиками. Ну, этого никто не хочет. Хотят интересную информацию, хотят какие-то акции, уникальные возможности. Заинтересуйте своего потенциального покупателя, чтобы он с радостью и безопасно оставил свой контакт. И потом, соответственно, стройте свою стратегию не на молниеносной продаже, а на эффективной, полезной, как для вас, так и для него, коммуникации. Дальше идем. Также на сайте можно использовать такой вот радикальный довольно метод. Это поп-ап, так называемое, всплывающее окно, которое довольно спорный метод, потому что это действительно эффективно бывает, потому что если человек просто у вас на сайте он получает всплывающее окно с предложением, где ему предлагают оставить свой контакт. Или, например, если вы покидаете сайт, тоже есть всплывающие окна, которые могут принести вам контакты пользователей. И таким методом вы все-таки получаете контакт человека, который... В принципе, не собирался подписаться, но все же с этим инструментом надо аккуратнее, потому что он действительно такой радикальный и довольно раздражающий может быть, если все время выскакивает всплывающее окно. Поэтому осторожно использовать, но все-таки это может быть довольно эффективно. Идем дальше. С сайтом на данный момент все. Мы понимаем, что действительно должны под любым предлогом сохранить возможность коммуникации с потенциальным клиентом, потому должны подписывать людей, которые, которые зашли на ваш сайт. Дальше. СММ. Был вопрос, как использовать и брать контакты в СММ. Это может быть банальной ссылкой на сайт или на саму подписную страничку, на форму подписки, когда мы предлагаем возможно какие-то конкурсы и тому подобное, где предлагаем, дабы получить, поучаствовать в розыгрыше, и получить подарки или тому подобные вещи, мы просто даем ссылку, где можно зарегистрироваться в том же самом конкурсе и тому подобное. То есть банальная ссылка с социальных сетей, которая позволяет нам также получить контакт. Дальше это можно использовать в рамках каких-нибудь вирусных лайк like and share конкурсов. И также мы можем через регистрацию на сайте, через социальные медиа также получить контакты человека и дальше продолжить общение и коммуникацию. Идем дальше. Как я уже говорил, Остальными инструментами интернет-маркетинга мы можем все туда же на сайт организовать трафик, и мы должны не забывать, чтобы этот трафик просто впустую не пропадал у нас, потому что все сейчас SEO и контекстная реклама это у нас ну, как бы многие очень используют эти инструменты. Но если вы не подписываете на сайте, если вы не продолжаете общение и какие-то контакты с людьми, которые побывали на вашем сайте, то ну, как бы эффективность этих инструментов уменьшается. Потому email-маркетинг – это тот инструмент, который позволяет дальше продолжить коммуникацию и в итоге приносит вам продажи. И идем дальше. CRM, да? то есть надо не забывать, что каждый эффективный бизнес должен вести базу своих клиентов, потенциальных клиентов, и вы должны интегрировать, грубо говоря, свою базу клиентов с базой рассылки, дальше продолжать общение и получать результаты в этом плане. То есть надо интегрировать и совмещать эти два хороших инструмента ведения бизнеса. Идем дальше. Значит, если онлайн-инструменты я кратко описал, и в принципе многие... Использует, использует эти онлайн-инструменты для сбора базы очень часто, то об офлайн инструментах сбора базы довольно часто забывают. Хотя, я понимаю, если у вас бизнес сугубо в интернете, то, возможно, имеет смысл использовать практически только онлайн-инструменты. Но для биз бизнеса, который имеет свои представительства и существует офлайн также, имеет смысл не забывать и использовать офлайн инструменты привлечения подписчиков и контактов. И какие же инструменты существуют офлайн? Первое, это покупка, то есть люди, которые уже купили ваш товар, вы тоже должны не забывать дальше продолжать общаться с этим клиентом, то есть это может быть Отзыв, оценочная анкета, которая позволяет получить контакт человека, дальше продолжить с ним общение. Очень популярные дисконтные карточки, где также человек оставляет свой контакт. Это могут быть купоны со скидками, сервисы, которые дальше продолжают обслуживание клиента. Это могут быть разнообразные акции, которые также позволяют получить контакт потребителя. Вот, как пример, такая банальная анкета владельца дисконтной карточки, очень популярный способ, который нам позволяет получить контакт и дальше продолжить общение и организовать повторные и дополнительные продажи. Идем дальше. Очень хороший эффективный способ получения контактов – это выставки, презентации и тому подобные мероприятия. Вообще одним из самых ключевых показателя эффективного участия в выставке это количество контактов, которые вы смогли собрать. И заинтересовать на выставке это только полпути эффективности участия в этом мероприятии. Одна из основных, ну, основной можно сказать элемент работы начинается после выставки когда вы дальше продолжается общение с людьми которые заинтересовались вашим продуктом товаром услугой вы должны эти контакты полученные на выставке обязательно продолжить коммуникацию и дальше предоставить интересующую информацию что непосредственно потом приведет к продажам как пример, на выставке мы можем, например, провести лотерею, где можем раздавать всем заинтересованным такие вот билеты участия в лотерее, где человек также оставляет свой контакт и может выиграть приз, какую-то получить информацию, пробники, тестовые какие-то программы, если это услуги и тому подобное. То есть вариантов масса, и, как я уже говорил, вот креатив приветствуется. Итак, клубы и сообщества – очень эффективный метод сбора контактов и поддержания контакта с потенциальными потребителями. Это могут быть встречи, мероприятия, разного рода консультации, конференции, дискуссии и тому подобное. Вещи, которые нам помогают определить людей, которые заинтересованы в сфере наших товаров, услуг, и непосредственно предоставлять какую-то информацию полезную и дальше налаживать какие-то контакты, информировать и также в итоге продавать, формировать лояльность и тому подобное. Как примеры, примером множества на самом деле, это и автомобильные клубы, которые формируются по маркам автомобиля. Это могут быть и другие сферы, как, как показано на экране. Это могут быть тот же самый клуб молодых мам или наоборот клуб друзей Джека. Сам бы с удовольствием состоял в этом клубе итак дальше продолжаем еще один метод чудный – это обучение в принципе то что сейчас и происходит для интересующихся вашей сферой пользователей вы можете проводить тренинги мастер-классы вебинары семинары практику и тому подобное мероприятие предоставлять информацию которая интересно вашим потребителям и непосредственно дальше продолжать коммуникацию что опять же приведет к лояльности к продажам и даст вам возможность заполучить клиентов как пример данного вида это так называемые кулинарные школы кофейные школы ну это пример для ресторанов очень хороший где вы можете непосредственно привлекать людей, которые заинтересованы, например, гурманов кофе, которые будут приходить на кофейную школу, и этим вы создадите себе имидж эксперта в этой сфере и сформируется лояльность, и люди будут приходить пить кофе у вас, как пример. И заканчивая хочу сказать, что действительно креатив приветствуется. В каждой сфере бизнеса есть свои уникальные возможности сбора базы клиентов. И надо не забывать, что дальше вы должны предложить клиенту какую-то интересующую информацию, то чтобы, то, чтобы его заинтересовало, увлекало, и дальше, используя инструмент e-mail маркетинга, вы можете достичь очень хороших результатов. Я уверен.